дарва братва во-первых хочу сказать огромное спасибо за активным прошлом видео вы наставили целых 200 лайков и написали почти 100 комментариев а видос набрал 2000 просмотров безумно благодарен вам надеюсь на этом видео будет такая же статистика или даже лучше не забывайте подписываться кстати так как 80 смотрят видео без подписки давайте исправим это значение хотя бы до 50 я тут стараюсь для них а они без подписки смотрят нужно исправляться давайте подведем итоги конкурс на 50 тысяч. забирает их вот этот чувак напиши мне в VK или дискорд чтобы забрать свой приз по традиции разогрелем вам еще 50 тысяч. Для участия вам нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Чем больше комментариев, тем больше шанс выиграть. Если хотя бы одно условие не будет выполнено, приз вы не получите. Напомню, что я играю на проекте GTA 5 RP на сервере Ломеса. У нас стабильный онлайн в тысячи человек и самая лучшая экономика. А также есть крутой промокод, который работает на всех серверах и не дает крутые плюшки. Эй, я тут новенький, и я тоже хочу одеваться круто и ездить на дорогущих машинах. Что мне нужно для этого сделать? Хей, hey, братишка, ты разве не в курсе про самый лучший промокод, который работает на всех серверах GTA 5RP и дает тебе нереальный буст в начале? Нет? Тогда слушай, сейчас расскажу. Промокод Гагарин, мы под залог, вместе мы Випка статус, 12-ка на пятом левеле, я ввел Гагарин и стал богаче Миллион О, спасибо тебе большое, пойду друзьям своим расскажу. Как вы уже знаете, недавно на GTA 5 RP было обновление, в котором нам немного пофиксили контракты, а именно изменение коснулось того, как часто вы можете выходить и вступать в новую арку. Теперь вступить в организацию можно раз два часа и соответственно это уменьшает заработок в час на выполнение контрактов, а также теперь за контракт на мусор и мясо платят одинаково по 35 тысяч. Сегодня я покажу вам обновленный заработок и сколько можно заработать на контрактах после обновления. Естественно вступать в организации ради одного контракта становится уже не совсем выгодно, точнее выгодно, но в час вы будете зарабатывать куда меньше чем раньше на другой площадке вам нужно искать людей которые сдают сразу два контракта а лучше еще со схемами или швейкой после того как нашли нужного человека пишите ему возьму два контракта сразу так смотри, давай сейчас сделаем смотри я беру тебя три контракта получается выполняю мусор ты мне платишь 2 тысячи, мясо 21 тысячу и схемы 7500 верно? Угу. Сейчас кайф Таким образом, пока у вас идет к дым наступление, вы возите контракты. За один контракт вы получаете 21-22 тысячи. Соответственно, за два контракта примерно 4 тысячи. Плюс, если в этой же арге вам дадут выполнить схемы или вейку, это еще около 8 тысяч. Получаем примерно 50 тысяч за 2 часа работы. Таким образом, если делать контракты примерно 10 часов, то можно спокойно делать 200 тысяч в день. Я же смог особо не Напрягая, сделать 100 тысяч за 4 или 4,5 часа, сначала выполнил мусор на своем финике, ушел на это около часа или чуть больше, затем арендовал раптор на час за 4 тысячи и поехал выполнять мясо, после чего сделал схемы, за которые получил еще 9 тысяч. Схема не хочешь сделать, плачу 9 тысяч? Давай. О, ты единственный, кто походу согласился, там людей вообще нет на схемах, сейчас дам Давай сразу, я это слышу, Затем пошел делать то же самое, все по второму кругу. Как видите, заработок остается примерно таким же, как и раньше. Просто сейчас это все немного сложнее, так как приходится искать человека, который сдает сразу два контракта. Напишите, кстати, что вы думаете об этой обнове контрактов. Как по мне, они могли просто сделать одинаковую сумму на оба контракта и все. Давайте, как всегда, подведем итоги. За эту серию я заработал всего 100 тысяч, так как у меня не было цели заработать как можно больше, а лишь показать вам, сколько сейчас можно зарабатывать на контрактах. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Если это так, то обязательно подпишись и поставь лайк. Меня это очень мотивирует снимать новые видосы, но ну а я с вами прощаюсь, еще услышимся.